Ребята, как вы помните, в прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы с вами нашли эм, более-менее нормальную шахту, там пошарились немножечко. Вот, в этой серии я, точнее, вне серии, я построил вот такой вот замечательный большой четырехэтажный дом... Вот такой вот он красивенький, немножечко украшенный, но не до конца. Вот здесь разные венки у меня висят. Я, конечно, не полностью все украсил. Я хотел украсить весь дом, но я не успел, к сожалению. Так, ребят, у нас как бы здесь э, немножечко рунтов начинается, как бы здесь у нас вот такой вот подвал, в котором мы будем хранить разные вещи, трофеи. Здесь у нас а, ой, куда я побежал-то? Вот это вот у нас основная часть, там где у нас будут храниться все вещи, там где, в принципе, мы будем обитать. А вот этот вот этаж нужен, бля, я сказал четырехэтажный дом, а он на самом деле трехэтажный. Ну да ладно. Вот, э, как бы третий этаж это спальня, тут у нас будет балкончик для начала на моих видеороликов. Здесь у нас тоже есть э, балкон, но здесь я уже скорее всего поставлю елку. Да, <с> отличная идея, а это просто, знаете, такая мини-терраса, ненужный балкон вообще. <с> <с> ну, в общем-то, короче, в этой серии мы с вами отправимся в шахту, немного полазим, скорее всего я это буду делать под ускорение. Вот, и также сделаю рюкзак, потому что, наконец-таки, у меня дошли руки установить мод эм, на новые рюкзаки. Я сейчас попробую их найти. Вот, и мне надо определиться с цветом. Так вот сначала еще эти рюкзаки надо найти, конечно. Где они? Вот они. Хорошие. Я буду, скорее всего, делать, опять же, большие, чтобы в следующей серии, наконец-таки, начать путешествовать по разным мирам. Потому что здесь стоят э, моды на новые миры, и мы в них будем путешествовать. Я думаю, это будет очень прикольно, очень занимательно. И вообще, в принципе. Все хорошо. Э, что, не скажешь о моей дикции, потому что я очень давно не записывал видео. И для меня сейчас очень тяжело что-либо говорить. Так, ну, короче, сейчас мы с вами возьмем нашу железную кирочку. Также посмотрим, сколько у нас паутины. Паутину у нас 10, этого недостаточно. Кожи у нас тоже недостаточно, но, в принципе, сейчас мы с вами сделаем то, что у нас, ну, на то, что у нас хватит. Вот как бы, как это делается. Сейчас вспомним, вот, вот это вот, ага. Да, нам не хватает. Офигеть, только на одну такую хватило, мама. А нам нужно таких несколько вы представляете? Капец. Ну, короче, кажется, цена будет, а, точнее, цена этого рюкзака будет а, больше, чем у Луивитона и Гуччи вместе взятых. Ну, сейчас мы, я думаю, сами отправимся в шахту, в которой куча паутины, куча пауков и разные нечисти. Как раз-таки набьем себе левел, чтобы в будущем, ну, подкачаться, накачаться. Ну, короче... Пошли. Вот здесь у нас начинается шахта. Здесь у нас разная нечисть ходит. О, я не взял факела, прикол. А, ну, как-нибудь без факелов, я думаю, обойдемся. Но вы, скорее всего, ничего видеть не будете. Все равно мы сюда чисто за паутинкой перешли. Вот, потому что паутина просто нужно огромное количество. Что я там говорил без факелов обойдемся, да? Угу, конечно, я ничего не вижу. Думаю, вы тоже. А, эй, эй, опа! Что это было? Ладно, промолчу, пожалуй. Вот здесь очень много паутины, я смотрю. Так, давайте мы сюда с вами спустимся, соберем железо. Опа! Все, убили. Нормально. Нормально, ребят, все. Все под контролем. Давайте осторожно, тихо, спустимся. Опять вода! Я в ловушке! Я в ловушке был. Капец, ну нафиг, валим отсюда, короче. Тогда давайте здесь немного порубим дерево, спустимся и быстренько пробежим. Ауч! Пошли отсюда! Оба пошли отсюда! Твари. Капец. Еще крипер. Пошел. Опа, молодца. У меня угля нет. Где тут уголь? Есть уголь? Нет. Я сейчас сдохну. Спасите, помогите. Ну нафиг, ну нафиг. Все, сидим здесь, сидим здесь. Это самое безопасное место. Отрегенимся, спустимся к ним. Блин, там же я вижу уголь. Может, как-то, не знаю, по-другому пройтись, а? Другим способом как-то, я не знаю, достичь нужной высоты. Давайте... А! Сука, я где? В пизде! Блин, меня сейчас избьют, нафиг! Ах, меня избили... Прикольно. Ну что? Второй заход. На этот раз я не буду тупить. Сделаю еще одну кирку. На всякий случай возьму вот это. Вот это. О, ля, мне игрушка выпала. Прикольно, прикольно. Так, лед это. Так, это оставлю. Вот это возьму. Факела. Факела. Так, вот это, вот это, вот это мне пока не надо. Вот это мне тоже пока не надо. Вот это оставлю. В принципе, в принципе, все остальное мне понадобится. Хотя вот эта вот штука, она мне не нужна. Она мне вообще, в принципе, не нужна, ее можно было вообще утопить. Так, ну ладно, короче, сейчас побежим. И зададим им всем жару. А, у меня меч почти сломался. чё, куда пошел, дебилка? Так, все, теперь пошли. О, я забыл кирку сделать. Куда пошли, блин? И зачем мне шерсть? Ой, ножницы. Шерсть. Да-да, конечно. А это, кстати, что такое? Что это за хоррор? Какая огромная шахта. Ну-ка, дай-ка спустимся. Посмотрим, что у нас здесь есть. Может, это какая-то... Вау, это кажется чисто спуск прям прямой туда. Давайте тогда вот это сначала соберем. А дальше спускаемся. Только осторожно. А то есть мы знаем, какие опасности нас могут ожидать здесь. Лоустон откуда-то. Ну что, летим вниз? А, уже не летим. Страшно. Опять вы идите в очко уже. Так, ну слушайте, я спустился уже намного ниже. И в принципе можно будет уже тут начать копаться. Только быть осторожнее, потому что ну, они же в темноте, спавнятся их. Огромное количество может заспавниться вообще прям. Так, это нам надо, потому что железа у нас толком нет. Кстати, я почему-то очень много железа пропускал, я не знаю почему. Какая-то странная руда, я не знаю, что это за руда. Давайте проверим, посмотрим, что это такое. Какие-то... Какая-то с... синяя пыль. Я не знаю, что это. Но, в принципе, можно будет загуглить. <смех> <смех> о золото смотрите тут есть золото это 12 высота мы можем найти алмазы в принципе хотя с моей удачи найти алмазы это очень-очень это тяжело так скажем достал этот скелет ты где зараза вон он там ушел о какой зомби инфестит какой блин зомби просто трэш ты чё такой блин не, ну я я туда больше не спущусь. Ну нафиг, серьезно, давайте лучше коров поищем, потому что у нас кожи недостаточно, а вот э, э, этих паутин у нас предостаточно. Поэтому пошли искать коров. Тут одни овцы. Прикольно. Где коровы? Блин. одни овцы. Вы издеваетесь? Да, ночью. Коровы. Угу. Да. Конечно, блин. Не, а что тут овец так много, я не понял. Это что, ваш бьем, что ли? Вот тут, смотрите, узлы ауры. О, свиньи. Сейчас поубиваем, еда будет. Отлично. <свят> Хоть что-то радует. Так, ну-ка, лег. Свинтус. Так. Куда побежал? И куда ты пошел? Лег быстро. Отлично. Так. А где корова-то? Ляданжик Леоданжик нашли. И там еще какая-то хрень была. А, это пингвины, господи, я уже думаю, хрень какая-то. Смотрите, тут прям капец, как много мобов сейчас может быть. Ну да, их капец как много. Э! Обордел? Давай, выходи! Что, слышишь? Сейчас я все устрою. Да ты! лег. Заходим просто как батька. Ну-ка, смотрите, вот так делаем. Опа! Главное лучника. Давай, ну-ка. Так. Сейчас, смотрите, мы тут их аккуратненько. Вот так вот всех их. Иди, в очко. Понял? А, Зомби-житель. Пошел, лег быстро. Уэ! Ты что такое, слышишь? Фурец зомби, 60 хп. Я в шоке. Хотя я его не первый раз встречаю, как бы. У меня был уже опыт с ним. Пошел вон. Ч ⁇ ты вообще не бьешься? Опа, из него была куча огневой плоти. Вот, и кстати, смотрите, здесь, короче, есть такая хрень, что тут динамит вроде бы, да? Нет. Раньше был. Тут монетки у нас обычно попадаются. Ну и разные. Да, монетки только. Железо и головы. Серьезно, вы. Серьезно, я ради каких-то голов. Хотя это прикольная вещь. Можно как трофей повесить. <laughs> Ладно, молчу, все. Забираем это и уходим. Тут вообще, в принципе, бывает разный лут, как вы понимаете, там, где хороший лут. Сундук взрыв. Вается, блин, <свеч> <свеч> бля, <Блин. свеч> жесть, ау. Так, ребята, я уже добыл да, нужное количество кожи. но по крайней мере, я думаю, то, что это нужное количество будет очень смешно, если мне не хватит кожи. Хотя мне, в принципе, хватит с головой, и я не вижу смысла паниковать. Да и вообще, в принципе, причины. То есть, смотрите, раз, сделаем. И вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И семь. И вот так вот. И все. И засовываем сюда. <св> и ждем теперь. А, нам же... А, нам... <св> У нас есть красные цветы. красный <св> Да, все есть, можно отдыхаться. Опа, опа, и все. <св> Магическим образом все переплавилось очень быстро. Магия монтажа называется. Дальше теперь нам нужно будет сделать вот так. И сунуть сюда. Ой, извиняюсь, я забыл сделать красный краситель, потому что красный мой любимый цвет, поэтому, опа, вуаля, как бы, теперь у меня есть вот такой красный рюкзачок, но ну, я думаю, то, что на этой замечательной ноте я буду с вами заканчивать, поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, с вами был я, Саша Ри, всем удачи и всем пока.